Все-таки сказали, капиталоемкость, это все, все это диктовалось требованием огромных существенных вливаний вот этой той самой капиталоемкости фундаментальной медицины и биологии, которая, без которой они сейчас немыслимы в современных условиях. Вот. Есть ли вообще ну, плоды вот, увеличение потока федеральных средств, других средств? Вот, на, на это то есть грубо говоря вообще стоило лавчинка выделки пошли деньги <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> но я вам могу сказать что и за прошлый год и за этот год, то есть по грантам, по хоздоговорам. Угу. То есть по привлечению. То есть когда люди заинтересованы, когда компании заинтересованы у нас, которые готовы таскать оплачивать эти исследования, угу. вот. И когда наши исследования передовые оплачиваются. То есть вот только в рамках э, института. То есть мы получаем э, порядка полумиллиарда. То есть 500 миллионов. Это мы получаем деньги, таскать по грантам и хоздоговорам. А федеральное финансирование? А вы имеете в виду какое федеральное финансирование? А, ну, через КФУ. Нет, ну оно все проходит через КФУ. Мы являемся структурным подразделением КФУ. То есть я говорю просто по, по тем деньгам, которые идут а, именно на исследование, да. так сказать, или разработки в нашей области. Оно обязательно проходит все через КФУ. То есть это КФУ. Ну, я еще слышал, было какое-то федеральное финансирование. А, вы имеете в виду то, те деньги, которые да, в программе, да. например, 5-100? Да. А, понимаете как, вот программа 5-100, это не то, что мы с вами сейчас вот сидим и договорились. слушайте, давай вот там угу. вот какой-нибудь больничке 5-100, там ее сделаем и вот дадим ей. Нет, программа 5-100 – это конкурс. Это был конкурс, причем первой волны. И в первую волну было отобрано 15 вузов, причем один вылетел. Вот. Это была вторая волна. И во вторую волну, например, вот первый МЕД прошел. Вот. А это был конкурс. И самое удивительное, что именно по, на основании конкурса нам каждый год дают деньги. И каждый год мы сейчас будем э, отчитываться. Мы сейчас будем писать и корректировать свою дорожную карту опять на следующий год. И если я не покажу, если университет не покажет что наш проект жизнеспособный, что именно под это нам надо деньги дать, то мы их не получим. Да, мы получаем, но те деньги, про которые я сказал, это без этих То есть там, получается, университет на самом деле разработал программу Вот последний проект, которым сказать, мы внесли изменения в дорожную карту Это как раз создание стратегических академических единиц И под это, и под изменения внутри университета мы получили 900 миллионов, почти миллиард Да, почти миллиард, да, там цифра а, Но когда я говорил про полмиллиарда, так сказать, это деньги другие это деньги, уже пришедшие, так сказать, за счет активности, научной активности, хоздоговорной активности. Как вы считаете, это много или мало? Хочется большего? Вы знаете как, это немало раз, потому что я читал интервью недавно, не буду называть какого ректора, и когда он сказал, что... Они заработали на весь там, университет, там что-то 100 миллионов. Литвин российский, да, университет? Да, yeah, конечно, да. Mm -hmm. вот. И что это хорошо. А, вы знаете, востребованность, ну, во-вторых, во во во так сказать, за нами всеми стоят коллективы. Они должны жить, у них есть семьи, так сказать, и мы все, находясь на руководстве, мы несем ответственность за то, чтобы, так сказать, люди могли достойно получить заработную плату. Ну, ведь не только зарплата, а ведь адекватное создание материально-технической базы, ведь оно уже как раз это та самая капиталоемкость. Вот адекватны ли эти деньги? Нет, мы здесь, я с вами полностью чтобы согласен. Чтобы построить вот такое вот, хотя бы близкое там, к мировым... Безусловно, ведь от этого никуда не деться. То есть, вот смотрите, угу. значит, почему мы публикуемся, почему мы получаем эти договоры, почему мы получаем эти гранты? Потому что, так сказать, мы показываем, что уровень наших исследований, уровень наших внедрений, он находится, так сказать, на том же самом уровне, как и, э, в, так сказать, на передовой мировой площадке. Если бы это было не так, поверьте, никто бы не сдал. Если бы мы продавали тухлую картошку, гнилую картошку, ее бы никто не купил. Но мы продаем знания, мы продаем свой интеллект, мы продаем свой, свои возможности, так сказать, мы показываем, что мы можем сделать. Мы, мы заявляем, вот мы сейчас исследуем то-то, то-то, мы вам выдадим то-то, то-то. Нас проверяют и говорят, а сможете ли? А мы говорим, да, посмотрите, у нас есть опыт в этом, у нас есть такие технологические возможности, у нас есть кадровый состав вот такой-то, а здесь у нас не хватает, мы привлекаем кого-то со стороны. И мы сделаем этот проект, этот проект будет реализован. И тогда нам говорит, хорошо, мы вас профинансируем. Например, некоторые разработки ⁇ это создание таких геннотерапевтических конструкций, то есть когда создается терапевтический ген там, или несколько их вносится туда. Вот, причем это могут быть либо генопрепараты, либо это могут быть, так сказать, когда уже в клетке введено mm -hmm. генноклеточные препараты. Это раз. Второе, в ноцфармацевтике с успехом прошли испытания так сказать, как бы нескольких новых оригинальных лекарственных препаратов в том числе и противоопухолевых. И э, почему платили? Потому что проверили, что это могут быть новые препараты нового поколения, которые помогут людям. Вот. Сейчас в настоящий момент мы вышли уже на уровень клиники, клинических исследований, когда их надо проверять. И если все, так сказать, и дальше будет идти точно так же и по, по тем же самым сценариям, то в конечном итоге мы получим новые лекарственные препараты. Возвращаясь сугубо институтским университетским проблемам вот активная экспансионистская политика которая была задана при формировании медицинского кластера КФУ, то есть вот это вот поглощение ркб-2 смп 2 и других других других клиник вот 24 здания в городе Казани оно вызвало у многих такую вот совершенно ну, может быть оправданную реакцию. Не подавятся ли, не переварят ли вот всего, что взяли. И, и, и даже такие вопросы возникли. А не стоит ли на очереди Казанский медицинский институт? Вот такие вопросы задают наши читатели. Ну, во-первых, а насчет как бы экспансии. Но это не совсем так. Значит, то, что касается РКБ-2. Процесс сугубо добровольный. Более того, так сказать, вот если бы здесь присутствовал Альмир Ашинович, он очень любит, я даже процитирую в какой-то степени, он говорит, вот РКБ-2 – это та клиника, которая, в отличие от других крупных клиник Республики Татарстан, не попала под «золотой дождь». То есть это, конечно, в кавычках, но там не было никакой модернизации. Прекрасная сейчас Республиканская клиническая больница, прекрасная больница скорой медицинской помощи, прекрасная детская Республиканская больница, прекрасная больница сейчас в Набережных Челнах. РКБ-2, там не было никакой модернизации. А, да, бренд, что это Абкомовская больница, он существует. Ну, для блатных всегда было. А, но извините меня, так сказать, как бы по внутреннему содержанию даже оборудования, диагностического всего остального, а, эта, больница, эта больница не была сейчас уже на передовых. Не и соответствовало. Конечно. Того, и поэтому в этой ситуации а, желание и коллектива, и главного врача, оно было понятное. Причем ведь мы нашу дружбу начали... А, вот как это если... Мы сидели на скамейке, сначала взявшись за руки. Вот. И мы говорили, давайте поработаем вместе. И договорились, давайте попробуем. И первый проект это у нас был, это создание вот такого как бы центра клинических исследований на базе... Э, Клиники, ну, то есть одного из зданий на улице Волкова, И мы создали там, мы создали центр клинических исследований, где можно проводить все фазы клиноисследований. Мы, университет, я имею в виду, когда говорю мы, mm -hmm. мы создали там биобанк, мы создали там чистые помещения, где можно работать с клетками человека? Мы вошли еще тем, что мы расширили диагностические мощности клинической диагностики, вот этой лабораторной диагностики для больницы РКБ-2. РКБ-2 вообще тогда была самостоятельным. Вот. И мы говорим: слушайте, вам как наша дружба, хороша? РКБ-2 говорит, да, очень хорошо. Господин Абашев, он регулярно это подчеркивает, выступает. у Конечно, него конечно. И ведь репреном самый, просто. Да, это. и поэтому здесь это было на самом деле добровольно. Потому что... Если бы РКБ-2 не вошла в состав университета, она так бы оставалась, как РКБ-2, 3-4 года назад. Ну, то есть, имеется в виду, вы понимаете, что только средства УМС, например, так сказать, еще что-то. Поэтому университет взял на себя это бремя, и мы сейчас зашли с ремонтом. А поликлиника, которая вторая была, здесь спасибо президенту. Он просто сказал: ребят, говорит, но ну если так вот у вас получается РКБ-2, вы берете. Конфетку а, делаете, да. а здесь, если есть еще бсмп 2 Ну, коллеги, и тот, кто говорит насчет экспансии, кто-нибудь был в БСМП-2, в бывшей шестой городской больнице до того, как мы вошли туда с ремонтом? Был. Если Я был, ну, мягко говоря, тягостное ощущение. Так, да. Вот. И, соответственно, сказать, когда эти здания, эти здания вообще, как это, спасибо, но они были даны в довесок. И почему? Потому что получался красивый сценарий. У нас получался такой целый медицинский квартал. Так То есть вот этот вот весь блок, он закрывается, как университетская клиника. И это на самом деле будет красиво. И мы сейчас активно там работаем. Вот. Поэтому, если говорить про другую какую-то экспансию, а, про госпиталь, а, но это здание, которое надо было восстанавливать, мы не сможем их восстановить сейчас как лечебные учреждения. По одной простой причине, что там на самом деле пока существует, но вот сейчас требования другие совершенно к лечебным учреждениям. Вот. Там с канализацией, с водой, со всем. И поэтому, так сказать, в рамках этого мы развивать будем просто такой э -э, исследовательский и образовательный кластер. Часть кафедры мы, мы, мы, мы растем. Мы, так сказать, на самом деле, мы в вот в этих вот штанишках э -э, и распашонке биофака, где зародился наш институт, мы уже не умещаемся. И поэтому нам просто-напросто нужны и другие, так сказать, как бы площади. А поскольку у нас один из кампусов, вот где симуляционный центр и еще, так сказать, несколько... Кафедры располагаются на Карлу mm -hmm. Маркса, то получается очень красиво, так сказать, городок, вот он, прям целый там. городок, да, целый Внутри такой. Три города, да. медицинский городок, да. кластер, как его тоже. Да, да. Я думаю, что получится хорошо. Более того, мы, поскольку, вот смотрите, опять, мы, так сказать, медики и биологи неразрывны. И сейчас уже наши биологи, они думают, а как же еще облагородить вот эту территорию, которая вокруг этих зданий, то есть сделать ее уже такой как бы парковой зоной. И мы думаем, чтобы туда и граждане приходили. То есть это будет не закрыто. Там же даже исторические виды зданий есть. И какие-то требования. Все три, да. Там внутри есть то, что охраняется. С Минкультом даже какое-то взаимодействие здесь идет. Это все под контролем Минкульта, потому что там внутри лестницы, которая является памятниками истории, так сказать, вот, когда сейчас начался ремонт, мы видим очень много, таскать интересных вещей, которые тоже, таскать по требованиям Минкульта мы сохраняем, поэтому mm -hmm. процесс непростой, процесс непростой, но он идет. То есть, теоретически нас ожидает прекрасный медицинский городок, как, внутри которого можно гулять, любоваться отремонтированными, нормальными отремонтированными зданиями. Я mm -hmm. думаю, что будет так. Yeah, Я ну, даже видите... уверен. Но сколько хлопот ведь пришлось пережить. Ведь я даже вот по шестой больнице вот сужу. Ведь это же ну, там совершенно колоссальные, наверное, вложения потребовались. Эти канализации, теплоснажение и все прочее. Ну, и вы знаете, здесь... Удовольте я... вообще там довести до я... Вы знаете, вот этот проект, то, что касается клиники, и вообще куратором вот этой стратегической академической единицы, которая mm -hmm. с медициной связана, является ректор. А то, что касается клиники конкретно, вот это его детище, если он это все сделает, а он все, что делает, Но практически каждую неделю по несколько раз проезжает, он смотрит каждый ремонт, что в поликлинике ремонт, что по ремонту, вот в БСМП-2, что в РКБ-2. То есть это находится под его неустанным контролем. И поэтому, но ну, вы знаете, здесь вот кто-то должен был делать, вот, вот ну, начали. Вот он контролирует, он это делает. Было, можно сказать, разваливалось но бесхозное. В ну, чем можно сказать? Оно разваливалось. Ну, это было, видно даже. Да? Проезжаешь Конечно. на госпиталь, смотришь, с него штукатурка отлетает. Это же, ну. ну и госпиталь, а БСМП-2. Вы зайдите вот, не с фасадной части, а с другой посмотрите, что там было, так сказать. ну, то есть, это... угу. Угу. Вот внутри. Вот этого будущего чудесного медицинского городка начали создаваться такие достаточно интересные центры. Вот вы сказали, биомедицинский центр коллективного пользования, да, вот там возник. Он не там. А, а он не там, да? Да. Вы знаете как, если говорить по этапам, то получалось так. Мудрое решение Ученого совета Казанского mm -hmm. университета о том, чтобы создать институт, оно было, наверное, это сказать, вот где-то уже принято в 2010-2011 году. Институт был создан на базе биофака. И первое, так сказать, наше размещение, это было там, где размещается биофак, в главном здании. Да. Также mm -hmm. эти кафедры и лаборатории, часть до сих пор существует. Потом мы понимали, что для развития высокотехнологичных вот этих вот биомедицинских исследований необходимо создавать что-то новое. Причем очень удачно так сказать, КФУ подал заявку и выиграл эту заявку на создание научно-образовательного центра фармацевтики. Это деньги выделял Минпромторг, так сказать, это, таких центров создавалось по России несколько. Вот, КФУ выиграл эту заявку и согласно этой заявке... Было принято решение, что надо на улице Парижской коммуны, вот там, где здание бывший педоинститут, тоже университет сейчас находится, mm -hmm. там пятиэтажное здание, было, недостро... было недостроенное общежитие для иностранных студентов. И вот в этом здании а, начались работы. То есть там разместился научно-образовательный центр фармацевтики. Кстати, это единственное место в Казани вообще, где есть так называемый СПФ Виварий. То есть где Виварий и содержатся животные, а, так сказать, свободные от любых инфекционных агентов. Вот. Это единственное место в Казани, где потом был размещен на цокольном этаже центр микроскопии. Это единственное место в Казани, где расположен геномный и протеомный центр. А, сказать, то есть это вообще концентрация всего. И сейчас, там, кроме НОС, фармацевтики выполняющего доклинические исследования и разработку новых лекарственных средств, мы расположили еще, кроме вот этих вот центров коллективного пользования, еще многочисленные лаборатории, которые мы назвали Open Lab. То есть, когда мы уже объявляли гранты, и ученые, так сказать, как наши, так и из-за рубежа, они предлагали свои проекты. Эти проекты они сейчас вместе с нашими сотрудниками и вместе с нашими студентами реализуют на этой опытной площадке. То есть, вот это была, это как бы наша основная научная составляющая, но она фундаментальная наука. Дальше бы следует этап, когда мы поняли, что для преподавания, так сказать, медицины мы не можем обойтись только вот этой вот наукой и старым зданием университета, и поэтому было принято решение, что надо создавать образовательную часть именно вот здесь на Карла Маркса. И поэтому там был создан а, вот этот вот уникальный mm -hmm. а, симуляционный центр, там были созданы кафедры, так сказать, и стоматологии, и с фантомным классом, где студенты учатся зубы лечить там тоже, и кафедры морфологии, и общей патологии, ну, так mm -hmm. сказать, и ряд других кафедр. Вот. но мы растем дальше мы понимаем что у нас мы уже сейчас тоже не умещаемся таскать и вот поэтому следующее, так таскать это не экспансия это просто таскать как бы смена штанишек и следующий таскать размер это уже полное таково вот, завершение это госпиталь это здание госпиталя, где будет аккредитационный центр. Это здание госпиталя, где будет виварий, так сказать, и ветлаб. Потому что та часть симуляционного центра, который у нас сейчас есть, это называется драйлаб. То есть сухая лаборатория. Это симуляторы, mm -hmm. это манекены. А вот операции на животных, так сказать, на свиньях, на всем, это да. будет располагаться... Мини-пиги такие будут и на кроликах. Это будет располагаться уже в отдельном зале. Это здании. уже реальная да, такая да, б, да, составляющая. Да. Вот...